Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия я Вика. Всем вам понравился, очень многим понравился джемпер от Red Valentino, Пуловер, джемпер, джемпер он скорее всего, в цветную клетку, очень он оригинален, девчонки, и я вам сегодня покажу узор,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 вам скажу вот на самом деле он несложный, его можно легко просчитать и связать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 Здесь мне приходится подтягивать, да, где у нас свободная нить. Обязательно подтягивайте, чтобы не было там дыра, чтобы все было красиво, максимально аккуратно.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 ироничи.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 4 квадрата, которые я надеюсь вы поняли, что величина квадратов вы определяете сами. Так, теперь по поводу девчонки, классная подушечка будет, да? тоже как идея для подушки отличная. Теперь девчоночки по поводу самой выкройки изделия. Что у нас есть? У нас есть классический вточной рукав, классическая пройма.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 И быстренько вяжу, как только придут, придет пряжа, я вам сделаю этот джимферочек, если нужно. А на сегодня это все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.